добрый день уважаемые друзья подписчики я игорь черноусов этот ролик я записываю как ответ на комментарии которые вызвал ролик посвященный инвестиционному проекту который я называю китай рулит очень много умных подробных комментариев написали тут пользователи моего канала мне всегда это очень приятно мне всегда интересно общаться с людьми, которые думают, которые имеют какое-то свое мнение. Основная тематика этих комментариев сводилась к чему? Кто может зарабатывать в каких-то сетевых проектах? Или кто зарабатывает в сетевых проектах? Подавляющее большинство комментариев просто кричало о том, что зарабатывают только те, кто привлекает, кто строит команды. Я даже не хочу с этим спорить, но я уточню, что в инвестиционных проектах зарабатывают все, но… Те, кто ограничивается только пассивом, то есть вложили денежку и живем на процентах, вы получаете только проценты. И даже если вы вкладываете серьезные деньги, да получаете процент, который уже можно назвать деньгами, все равно люди, которые активно приглашают, строят команды, в таких проектах получают больше. Они получают и пассив, и реферальное отчисление. Но как только человеку говоришь, что для того, чтобы заработать, нужно приглашать, происходит какая-то страшная вещь, то есть падает какая-то металлическая стена, какая-то шора закрывается. Большинство людей говорят, нет, я это не смогу, у меня это не получится. Хотя на самом деле ничего сложного, как и в большинстве, что мы делаем в жизни, нет. Тут как бы основное – это ваше желание. А почему вот люди вот так вот реагируют? В подавляющем большинстве случаев из-за того, что у них есть либо личный какой-то негативный опыт в приглашениях, то есть их кто-то неправильно научил приглашать, но ну, я не могу это даже слово приглашать, применить в этом контексте, то есть затягивать людей куда-то. А либо они видели, как приглашают люди, которые тоже этого не могут делать. И большинство людей, которые вообще-то могут и вообще-то приглашают, как ни странно, каждый день даже не задумываясь, что они делают. Но большинство людей говорят, нет, я это не смогу, основываясь на своем вот этом личном негативном опыте. Я не буду говорить, что это просто. Вот меня, да удивляют вот высказывания каких-то MLM-лидеров, которые говорят, да что там, ребята, там двух-трех человек вы там пригласите за день. Да, для них это просто, потому что, чтобы легко и просто приглашать больше двух, там, десяти, двадцати человек в день, требуется, конечно, к этому идти. А люди, которые только начинают, им одного человека пригласить нельзя. Поэтому, друзья, в этом ролике я ну, постараюсь вам как-то чем-то помочь. Я вам расскажу о трех схемах приглашения. Это схемы, которые сейчас активно используются для привлечения людей именно в какие-то сетевые проекты. Да, конечно, думающие люди дополняют, соединяют, комбинируют это, эти схемы и получают что-то свое. Но если мы вот присмотримся к тому, как люди приглашают, то все-таки очень четко прослеживаются вот эти вот три направления я вам сегодня о них расскажу естественно хоть ролик и будет длинный как и большинство моих роликов поэтому смотрите в описании в описании ролика будет тайминг что я в нем рассказываю Но на все технические вопросы у меня не получится времени Я Дам вам основные направления, скажу, на что нужно обращать внимание в каждом из них, какие есть плюсы, какие есть минусы. И вы будете уже сами определяться, в каком направлении двигаться, или, например, какие способы привлечения людей вам больше подойдут. Потому что все мы люди, все мы очень индивидуальны, и каждый выбирает то, что свое. Все, что я вам буду рассказывать, это не то, что я там услышал от кого-то, либо там где-то прочитал. Нет, это схемы, которые использую лично я, либо э, схемы, которыми пользуются мои знакомые, с кем вот, мы вместе общаемся. Итак, схема номер один это автоматическое привлечение клиент или авторекрутирование друзья, так как мы работаем в большинстве случаев либо в полностью интернет-проект, либо в проектах, где есть серьезная интернет-составляющая не использовать возможности интернета это глупо да, конечно, и в интернет-проекты я знаю люди привлекают по классической схеме о которой я тоже сегодня вам расскажу но, раз мы с вами в интернете нужно использовать то те возможности, которые дает интернет и одна из основных возможностей которые необходимо использовать, это именно привлечение на автомате. Я бы даже больше сказал, это автоматическое отсеивание людей, которые вам не нужны. Работа ведется только с людьми, которым интересно, что вы делаете. Вся система автоматического привлечения, она основывается на серии последовательных касаний с клиентом. Это не холодная продажа. Каждое касание увеличивает уровень доверия клиента к вам и к вашему проекту. И только когда клиент находится на пике, когда клиент вам уже полностью доверяет, когда он уже сам готов сделать покупку. Потому что, пожалуйста, запомните, что люди не любят, когда им продают. Люди любят, когда они сами покупают. Серия касаний, подгревающая доверие к вам, она как раз и подталкивает человека сделать самостоятельную покупку. То есть человек уже сам хочет у вас что-то купить. Вот В MLM кругах очень известный есть человек Кирилл Лицехович, он даже целый сейчас MLM-университет сделал. Лицехович как раз активно работает по автоматическим схемам привлечения клиентов. И вот на чем основывается схема автоматического привлечения, которую активно использует Лицехович, которую он говорит на каждом из своих вебинаров. Эта схема основывается на e-mail маркете. Как технически реализована эта схема? Есть страничка приземления или давайте называть проще, подписная страничка, на которой человек за какую-то полезность, которую он получает абсолютно как бы бесплатно, да, оставляет свои контакты, чаще всего электронный адрес. И как только человек нажимает на кнопочку «Получить» или «Скачать», «Получить бонус», который присутствует на подписной страничке, запускается процесс именно автоматического рекрутирования. Люди получают серию продающих писем, но мне бы хотелось бы, уточнить, что я подразумеваю под словом «продающим». Это не те письма, которые вам говорят «купи». Нет. Это письма, которые, опять же, несут какую-то полезность, показывают, что вы эксперт, вам можно доверять, и каждое письмо подогревает доверие к вам и к вашему проекту. Каждое письмо закрывает какую-то боль клиента. В лоб в этих письмах ничего, особенно в первых, ничего не продается. То есть есть подписная страница, есть серия профессионально написанных писем, есть какой-то почтовый сервис, который эти письма рассылает. То есть Все это делается, как вы понимаете, в автоматическом режиме. Конечно, эту схему с письмами и с страничкой подписки очень хорошо добавляет, а в некоторых случаях вообще является обязательным элементом. Это какой-то именно уже продающий сайт, где именно происходит сама продажа. То есть с какого-то касания, тут в зависимости от трафика, с третьего, с пятого, может быть даже со второго или с первого, клиента, который уже доверяет, вам переводят на какой-то продающий сайт, где человек может уже непосредственно купить. Но одностраничный сайт, особенно если он сделан грамотно, закрывает боли и пошагово ведет клиента к цели именно регистрации в какой-то компании, сам этот сайт уже отдельная система автоматизированного привлечения клиента. Я вот сейчас нахожусь на сайте, который мы абсолютно не продвигали. То есть я его делал исключительно для партнеров, для своих в компании Atlantic Global. Я сам палец о палец не ударил для того, чтобы этот сайт куда-то продвигать. Новый сайт, благодаря тому, что мы здесь закрыли все боли, сайт индексируется, появился в поисковой выдаче Яндекса и Google. На него заходят уже заинтересованные люди, и люди в автоматическом режиме регистрируются в компании, в нашем случае, Атлантик Глобал. Вот таким вот образом работают вот эти схемы автоматизированного рекрутирования. То есть ничего как бы сложного нет. Какие плюсы данной схемы? Некоторые я из них уже назвал, что эта система работает в полностью автоматическом режиме, когда вы ее правильно, конечно, настроили. То есть не требует вашего практически никакого участия. Вот еще раз повторюсь, этот сайт вообще работает за меня и делает всю мою работу. И рассказывает и о компании, и рассказывает, как в ней зарегистрироваться, и что людям делать дальше даже рассказывать. С меня снимается ну, колоссальное количество работы, которую как бы, мне делать и не надо. То есть система работает на автомате. Система работает 7 дней в неделю, 24 часа, как говорят. Но, может быть, наиболее важным моментом для определенной категории людей, наиболее важным плюсом кое-для кого является то, что эта система не завязана на вас как на личности. Вам не нужно быть каким-то харизматичным оратором, вам не нужно иметь какие-то лидерские качества, там, собирать вокруг себя людей, кричать, ребята, мы сделаем это. Нет. Здесь вообще можно, скажем так, спрятаться за этими одностраничниками, за этой серией писем, и все идет как бы без вас. Потому что, согласитесь, проще изучить какую-то часть, которая по большому счету не сложна. Это не так много времени занимает. Чем, например, изменить себя как личность. То есть как за какие-то там несколько месяцев вы становитесь просто харизматом и лидером. Да, конечно, желательно двигаться в этом направлении, если вы решили привлекать людей в проекты. Но это требует чаще всего достаточно большего времени. О чем нужно знать, если вы решили организовать для себя схему автоматизированного привлечения? Я считаю, что каждый человек, который привлекает клиентов из интернета, без разницы, какие он способы еще будет использовать, вот не иметь настроенную, на отлаженную систему автоматизированного привлечения клиентов, это реально большая глупость. Вот Сколько бы вы людей там еще не приводили, используя другие способы, вот эта автоматическая воронка, она нужна для продвижения любого более-менее играющего бизнеса. Бизнеса, который будет работать хотя бы несколько лет. Вот ради таких бизнесов эти воронки есть смысл делать, настраивать, и чтобы они у вас работали. Итак, какие минусы есть у этой схемы? Первый минус, для реализации этой схемы все-таки требуются технические знания. Если у вас на данный момент нет технических навыков, то лучший вариант реализации этой схемы это все-таки эту схему либо целиком купить под ключ, либо купить какие-то ее элементы для того, чтобы потом самостоятельно ее собрать. То есть вообще-то, если вы решили реализовывать схему автоматизированного э, рекрутирования, вам либо нужно самому в этом разбираться, либо просто находить людей, которые вам это будут делать. Но чаще всего люди почему-то идут по третьему пути. То есть что начинают делать, к сожалению, очень многие люди. Люди, не имеющие технических навыков, начинают эти навыки приобретать. То есть они начинают изучать, как делать, одностраничники, как создавать и настраивать почтовые сервисы, пытаются самостоятельно писать эти письма, и вот эта рутина их накрывает, им уже не хватает времени на главное, а главное в любом проекте – это привлечение клиентов. И получается, что люди тратят очень много времени, перегорают, люди сгорают, потом начинают говорить, что все это у них не работает, что все это бред и ерунда. Вот это первая и наиболее типичная ошибка, с которой я, например, встречался, общаясь с людьми, которые пытались вот для себя сделать эту автоматизированную э, воронку привлечения клиентов. А Второй момент – на нее чаще всего наталкиваются опять же люди, которые ну, не имеют глубоких технических навыков, но у которых все-таки есть деньги. То есть люди покупают автоматизированную эту воронку, но она у них не работает. То есть клиентов они не получают. Почему это происходит? В большинстве случаев причина в следующем: вы купили машину да, красивую, там, сделанную, с любовью. Но у этой машины нет одного и, скажем так, основного элемента. У этой машины нет бензина. Никто не заходит на вашу подписную страничку Никто не оставляет свои e-mail И, естественно, никто не запускается в эту систему автоматизированного рекрутирования То есть некого рекрутировать Нет трафика на начало, то есть на подписную страничку Вот для того, чтобы понять, в чем проблема с вашей машиной Конечно, на первую вашу страничку необходимо прикручивать какую-то аналитику Чтобы вы могли увидеть в чем же проблема, почему ваша машина не едет? То есть если у вас проблема наиболее типичная, это у вас просто нет трафика, вы зашли, в аналитику посмотрели, там. мне за день зашло на мою страничку три человека, причем из них это я и моя жена. Вот. Кто третий, неизвестно, кошка, может быть, забежала. То есть если нет трафика, то решаем проблему с трафиком. Здесь с трафиком, я тут не буду рассказывать, как это решается, потому что мы сейчас уйдем, какие-нибудь вообще тут дебри далекие. Если же трафик есть, но, например, люди почему-то не падают на вашу подписную страничку, не появляются в вашей базе подписчиков, Тогда нужно анализировать, а что же люди делают на вашей страничке. Опять же, это все можно сделать по аналитике. Если человек зашел и сразу ее закрыл, значит у вас проблема с подписной. Значит, либо она вообще сделана криво и непонятно, либо на эту страничку заходят какие-то люди, которые ну, уж совсем не в теме, того, чем вы занимаетесь И этих людей вы привлекли на свою страничку Какими-то непонятными способами Может вы их обманули Может люди заходили на эту страничку В надежде видеть, что здесь какие-нибудь Картинки женщин А тут какие-то, вот, в моем случае, e-mail рассылки Естественно, люди будут закрывать и уходить вот. Если же люди заходят И люди подписываются То есть люди падают в вашу подписную базу Но, опять же, клиентов нет вот тут уже нужно разбираться, что же с вашей машиной не так. То есть, возможно... Ваши продающие письма написаны ну уж чересчур криво, то есть вы сразу начинаете в лоб продавать, рекламировать свой проект и так далее, и люди вообще все там сразу спам, отписались и ушли. Либо, например, ваш почтовый сервис, который вы используете для рассылки ваших писем, так замечательно работает, что ваши все письма летят в спам. И естественно, люди даже подписавшиеся, люди даже ждущие от вас какую-то информацию, которую вы им обещали, эту информацию не находят, потому что все я крайне редко просматриваю что-то у меня в спаме. Но это только в тех случаях, когда я уж очень чего-то жду. Вот об этих нюансах, связанных с автоматизированной системой рекрутирования, нужно знать. Нет тут, еще раз повторюсь, ничего сложного. Да, эту систему можно усложнить, можно упростить. Приведу вам пример. Вот упрощения этой системы дальше некуда. Вчера я записал ролик, выложил его на канал. В описании этого ролика ссылка на регистрацию в проекте Антинайм В ролике я даже еще рассказал, как в нем зарегистрироваться. Видео всегда хорошо продает. То есть видео я тоже как бы сделал несколько касаний. То есть я не начал с продажи, я рассказал что люди полезного получат в этом проекте Anti Nine? И те, кто досмотрел до конца, посмотрели, как в, регистр... как в нем зарегистрироваться, выполнили регистрацию и автоматически стали моим клиентом. Вот этот вот ролик за вчерашний день привез мне порядка семи людей, которые подписались в проекте абсолютно. На полном автомате вот это упрощение то есть мне не потребовалось никаких сайтов одностраничных никаких сервисов и так далее опять же прекрасным вариантом подписки практически на автомате это проведение каких-то вебинаров через видео когда вы закрываете людей живое общение еще лучше рекрутирует люди идут за вами в те проекты которые вы рекламируете не хотите проводить живую пожалуйста делайте то что называется авто вебинарами для каких-то серьезных проект можно создавать более серьезные схемы автоматизированного прикрутирования это то что называется командным сайтом где, опять же, человека в режиме онлайн проводят поэтапно. Вот те этапы, которые реализуются в классической схеме с помощью писем, да, здесь человека как бы за руку проводят в режиме онлайн по всем этапам а, знакомства с вашей компанией. Вот это тоже реально хорошо работает, но, согласитесь, везде прослеживается одна и та же схема. То есть нет никаких продаж в лоб. Вы даете какую-то полезность – Неважно, как вы это сделали, вы осуществляете контакт с вашими клиентами, устанавливаете какой-то уровень доверия между вами и вашими клиентами, показываете, какую выгоду они получат от того, что вы им предлагаете, и предлагаете этим людям пройти регистрацию. Очень неплохо здесь работают какие-то поясняющие видеоролики, либо поясняющие инструкции, как им нужно регистрироваться. Потому что если вам каждому придется рассказывать, как регистрироваться еще там в онлайн, то это уже далеко, как вы понимаете, не система автоматизированного рекрутирования. Итак, друзья, конечно, об этой схеме я могу рассказывать очень долго, но я сейчас перейду к варианту приглашения номер два. Итак, схема номер два – это клиенты из социальных сетей. Это реализация первой схемы, как я уже говорил, она требует технических навыков. И многие считают, что это мне нужно, сложно, и ну и нафиг, надо как-то попроще. Поэтому социальные сети, особенно такая социальная сеть, как Инстаграм, предлагает вариант ну, самый простой, то есть проще не бывает. Как же сейчас очень много людей привлекают клиентов в свои проекты из социальных сетей? Делается это элементарно просто. Вы из своего профиля в социальной сети создаете такой сериал под названием «Счастливая жизнь». Все, что вам нужно делать, это транслировать как бы на свою страничку то, что у вас все просто зашибись, что... Все, что вы делаете по жизни, это ездите на дорогих машинах, посещаете дорогие рестораны, общаетесь с очень обалденными мужчинами и женщинами. И основная проблема, которая есть у вас по жизни, это вот как вот это все успеть, все сожрать, все поездить, все потрогать. На страничке своей социальной сети вы правда делаете такой сериал, показываете, что вы уже давно живете той жизнью, о которой мечтают многие другие, что на самом деле там у вас происходит это уже абсолютно не важно главное что на вашей страничке в соцсетях у вас все просто обалденно как вы понимаете вот такое продвижение оно особого ума не требует здесь наоборот чем проще тем лучше чем ярче чем сшибательнее, тем тем эффектнее потому что есть такая целевая аудитория особенно люди молодого возраста, которые на все вот это, но ну, покупаются. Что я хочу сказать о таком способе продвижения? Конечно, когда вы на свою страничку транслируете только одну успешность, то просматривая профили людей, которые именно вот так продвигаются в социальной сети, я сейчас специально не буду вам показывать эти профили, я их собираю в отдельную кучку. Когда вы просматриваете эти профили, лично у меня, возможно, я ошибаюсь, создается такое впечатление, что я смотрю одно и то же. Но вот реально одно и то же. То есть сцены ну, практически одни и те же. Может быть там другая цветовая палитра, другая другая композиция. То есть, но ну, все одно и то же. То есть, все это сливается вот в, одну, ну, в один такой конгломерат. То есть нет какой-то индивидуальности. То есть, такое ощущение, как будто вот просматриваете какие-то глянцевые журналы. И вы за ними абсолютно не видите человека. Вот я считаю, что это все-таки ошибка. То есть тех, кто хочет именно привлечь к себе внимание, он должен вносить вот в эту успешность, вот в эту вот трансляцию регулярную сериала «Успешная жизнь» какую-то свою индивидуальность, чтобы ваша страничка все-таки каким-то образом вот выпадала из этого всего одинакового и ровного, потому что когда все, свети, све, все блестит и светится, это, конечно, хорошо, но вы теряете. И люди, которые более грамотные, которые все-таки имеют больше, чем две извилины в голове, а среди людей, которые вот так продвигаются в социальных сетях, очень много очень умных людей, но они просто делают это специально. Потому что они понимают, что это реально работает, и что это для определенной целевой аудитории просто необходимая вещь. То есть если вы не можете показать, что вы живете круче, чем люди, которые хотят последовать за вами, то за вами никто не последует. Вы всегда должны быть вот где-то вот там, вот наверху. Поэтому более умные люди, кроме вот этой успешности, уникальности, вы уникален, то есть такого как вы нет, потому что, ну вот представьте, все вот по этой методике продвигают одну компанию. Почему человек должен идти именно за вами? Потому что вот другая страничка, та же самая компания, те же самые фотографии, те же самые лица. Ну я вот пойду вот к ней. Если вы показали свою уникальность, это еще один плюс вам. А если вы показали свою экспертность, что вы эксперт, что вы не просто вот там светитесь весь, переливаетесь, а что вы еще и можете помочь, это еще один плюс. Конечно, кто-то ну, может спросить, а нафиг вот все это, вот зачем вот все это делается? Где тут эта вот автоматизация? Друзья, тут вообще все очень просто. Если вы очень грамотно оформляете свой профиль, если вы как бы людей подталкиваете, даже в некоторых своих постах, типичный завтрак инвестора, и тут там всего-всего, да, или там отмечаем успешную сделку, да, люди уже понимают, что у вас там какой-то, блин, свой бизнес, и, скорее всего, вы знаете, Такое, что, например, не знает другой человек, то есть, который смотрит на вашу страничку. Человек надеется, что вот он сейчас с вами пообщается, и вы ему поможете, расскажете. Особенно очень круто работает, если вы там в каком-то статусе написали, что вы можете людям чем-то помочь или порекомендовать, построить бизнес и так далее. И что происходит? Люди начинают сами вам писать. И все, что вам остается делать, это уже работать с людьми, которые хотят вот жить так, как вы. И вы им начинаете рассказывать, что нужно делать, чтобы жить так, как вы. Первый шаг, естественно, вступить в мою команду в такой-то-то компании. Вот таким вот это образом работает. Конечно, если вы пошли вот по пути именно такого продвижения в социальных сетях, а именно так сейчас двигаются ну, ну, большинство людей, вот реально большинство, вы должны понимать, что как бы, этот сериал он должен быть вечным. То есть <laughs> нельзя заканчивать трансляцию сериала. То есть заходя на вашу страничку, люди должны видеть, что вы не остановились, что вы двигаетесь, двигаетесь дальше и так далее. То есть серии должны появляться. Не надо, конечно, каждый день что-то постить на свою страничку, это абсолютно не нужно, но какая-то регулярная обновляемость информации на вашей страничке должна быть. Вы должны знать, что есть такое понятие, как контент-план, где вы вообще-то расписываете, в какой последовательности будут выходить серии вашего сериала. Что сегодня я вот там отдыхаю, тут я типа работаю там в каком-нибудь красивом здании в Москва-Сити и так далее. Вы людей проводите вот по такой цепочке вашей жизни Это не сложно Это правда не Кому-то это даже очень нравится Но вот люди, которые так работают в социальных сетях У которых уже реально крутые команды Когда они начинают делиться своим опытом Они почему-то, мягко говоря, забывают С чего это все начиналось Потому что, друзья, поймите, даже если у вас там ну, мега-золотая страничка, то есть если у вас там все реально интересное, но ваш сериал смотрят там три человека, но ну, опять та же ситуация, как с подписной страницей. То есть вас никто не видит. Но ну, кто у вас будет что спрашивать? Да, конечно, в социальных сетях очень просто и быстро можно привлечь людей на свою страничку. Но, ну, например, самый простейший вариант – установить себе приложения «Мои гости» и купите там просмотров нужное вам количество. И люди пойдут на вашу страничку, они ее будут смотреть. И если она у вас оформлена в виде сериала «Моя счастливая жизнь», однозначно вы будете получать каких-то клиентов. Но опять же, без трафика тут ну никак нельзя. Поэтому об этом нужно четко помнить. Вот смотрите, друзья, я вам показал как бы две противоположные схемы. Первая – техническая составляющая, да, там, где вы вообще-то прячетесь за всеми этими одностраничниками. И вторая схема, где вы наоборот как бы себя выпячиваете. Но не надо думать, что вот эта вот вторая схема, где вы пиарите себя как крутого успешного предпринимателя там, счастливого баловня судьбы и так далее что это нельзя сделать каждому если вы терпеть ненавидите фотографироваться это я вот свою вам боль говорю потому что меня в детстве перефотографировали я уже все у меня клиника при виде фотоаппарата если вы ну не любите фотографироваться если вы там считаете что у вас там не фотоединичная внешность что вы там не звезда вот как же вам транслировать свою успешность вариантов много как ни странно Самый простой вариант – это начать верить в себя и что-то делать в плане работы над собой. То есть да, вы не сразу. общаетесь с этими людьми, которые уже успешны, смотрите, что они делают и пытайтесь им подражать. И через какое-то время вы на себя не узнаете. Но это, опять же, потребует время. В любом случае, вы потом себе скажете «спасибо». Кому нужен вот результат уже сейчас, народ, тут еще проще, вот проще потому что, друзья, но ну никто Photoshop не отменял. Вот сразу хочу сказать, что скорее всего, но ну, на этом профиле вы вряд ли увидите, но я сделаю другой профиль, который тоже будет называться Игорь Черноусов, и там будет охрененно успешный человек яхты виллы машины и так далее почему потому что мне сейчас придется продвигать бизнес не то что нет не придется я буду продвигать бизнес где однозначно потребуется статус и вот такой вот мужик как здесь у меня который выкладывает у себя на странице вот эти вот посты такого типа он не сможет в этом бизнесе ничего заработать а мне там нужно заработать поэтому друзья photoshop никто не отменял то есть сейчас в photoshop фотошопе можно сделать все что угодно полю человека который вам это может сделать я уже несколько раз ее показывал. Это Елена Безьинова. Пишите Лени. И она из вас просто на раз сделает красавца или красавицу. Подрисует вас куда угодно и так далее. Поэтому, друзья, если вы на моем профиле увидите какие-то фотографии, где я там купаюсь в брюликах, но кому-то другим я могу сказать, что да, это так и есть, но вам честно говорю, что это фотошоп. Но если вы не хотите фотошопить, ну, мало ли, не умеете, либо там нет у вас такого друга, как Елена Безьинова, что делать? Друзья, как я уже говорил, вообще-то все странички вот этих вот успешных людей, которые транслируют только одну успешность, они все одинаковые. Ну, правда, одинаковые практически. Поэтому я бы вам что рекомендовал? Вот найдите 5-6 страничек, где народ транслирует эту успешность. Если вы женщина, ищите женские набирайте их фотки разные себе, уникализируйте их, чтобы роботы социальных сетей скажем так, вас не спалили как это делать, это несложно, есть на канале и создавайте свой фейковый аккаунт, называйте его, блин, своим именем и спокойно продвигайте да, конечно, это нарушение, да, конечно когда-то, когда вы охрененно как раскрутитесь, возможно кто-то из владельцев этих фотографий увидит и может быть вам что-то предъявит, но на начальном периоде, друзья, поверьте, никто вас блин не заметит не узнает и ну, не вспомните и не вспомнит о вас них поэтому друзья тут главное начать вот начнете, получите первый результат Скажете, о, блин, это мое Дальше уже все в ваших руках Это схема номер два, схема номер три Это та схема, которая Вообще-то называется классикой Это схема, которая работала Работает и будет работать Это то, что, как говорит Жил, жив и будет жить Что из себя представляет эта схема? Это схема, когда вы Составляете список контактов Но если вы головой дружите Вы поймете, что и в первой схеме, и и во второй схеме, там, где вы транслируете успешность, вы тоже как бы составляете список контактов, вы работаете с определенной категорией людей, которая и есть этот список контактов, вы просто их не переписываете. А вот в третьей схеме вы этот список именно тупо составляете и начинаете по этому списку работать. Вот как вы будете работать? Здесь рекомендация какая? Ребят, работайте привычным вам способом коммуникации. ну Привыкли вы, вот как я, например, списываться в социальных сетях, пожалуйста, списывайте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 с этими людьми в социальных сетях? Привыкли голосом или в скайпе? Пожалуйста, фигачите в скайпе. Цель работы с этим списком контактов цель всегда одна. Это вывести на личное общение. Если вы еще не специалист, то эта схема реализуется, когда вы, как новичок, выводите на личное общение с вашим спонсором либо с двумя спонсором, чтобы они одного человека вдвоем-то точно нагнули. Вот по большому счету и все. Работаем по списку, выводим на общение и в личном общении это закрывается какие плюсы этого способа плюс один очень быстрое движение к намеченной цели это вы сразу практически вот за сегодня за один день вы можете получить себе клиент правда если вы выполнили несколько условий какие условия это вы правильно составили этот список клиентов вот люди которые из реальной жизни приходят в интернет и начинают вот работать по списку клиентов они допускают в интернете те ошибки которые они делали в жизни но ну, в жизни чаще всего список не такой большой да и мы работаем по всему этому списку и точно так же люди пришли в интернет и начинают блять всех подряд приглашать ой это всегда заканчивается очень плохо ну реально всегда поэтому лучше всегда определиться с вашей целевой аудиторией о целевой аудитории рассказано очень много я скажу по простому вот с кем вам лучше общаться ответ всегда один с людьми похожими на вас Потому что с такими людьми вы всегда найдете общий язык. Вы будете понимать, что их волнует, что им нужно говорить. И, например, ваша мотивация, почему вы пришли в этот проект, она, скорее всего, будет понятна и людям, которые похожи на вас. Поэтому тут не надо ничего выдумывать. То есть нужно работать с теми, кого вы понимаете. То есть не надо пытаться, скажем так, рекрутировать всех и вся. Это очень большая трата времени. Лучше потратить время именно на поиск вашей целевой аудитории и вот по этому списку уже работать. В интернете столько людей, что даже если вы свою там целевую аудиторию там очень сузите, проработать этот список, вам, ну, никаких, никакого времени не хватит. Этот способ, ну, реально крут. Конечно, когда вы поработаете вот так вот по этому списку контакта, что вы получите? Вы получите четкое понимание проблем, которые есть у вашей целевой аудитории. Вы научитесь работать с возражением. но конечно, если вас кто-то учит этому, если никто не учит, то тут будет чаще всего разочарование. И чаще всего люди, которые вот работают по этой схеме, потом по ней только и работают. Потом люди начинают начинают уже общаться не с одним человеком, а собирать группы людей, выступать публично и еще более эффективно рекрутировать по этой классической схеме людей в свои проекты. Вот сейчас в проекте, в котором я активно участвую, это проект «Антинайм», который... Организовал Сергей Еленин. Вот на этапе ясли, там, где люди только начинают пытаться строить свои команды, там, где еще не надо говорить о какой-то технической составляющей, тут, тут еще рано говорить о какой-то успешности, да, если мы не хотим бы людям врать. Вот мы сейчас работаем по варианту номер три. Мы правильно составляем список людей, мы правильно пишем скрипты, общение с этими людьми и выводим на разговор со спонсором, либо выводим на самостоятельное закрытие сделки голоса. Ну, это для тех, кто дошел уже там до 15 урока. И вот, друзья, если вы клиентов своих тянете из социальных сетей, то есть вы общаетесь с людьми, вам однозначно потребуется вот такой вот механизм или инструмент, правильно бы сказать. Этот инструмент, который называется SocialSRM. В чем плюс этого инструмента? Вы можете людей, с которыми вы общаетесь, сразу же сортировать. Например, разбить людей, которые просто еще контакты, вы еще с ними не общались. Потом перевести людей в раздел, которым вы уже отправили какое-то сообщение. Потом из этих людей перевести в заинтересовавшихся. По каждому клиенту вы можете вести записочку, то есть что это за человек, какую-то кальную информацию о нем. Система будет вам напоминать о том, что у вас, например, на сегодня назначено встреча и вот благодаря вот вот этому плагину CRM, вы работая со списком контактов вот если вы выбрали вот этот вот способ номер три, реально тяжелый способ но ведущий достаточно быстро к результату благодаря CRM вы никого не забудете договорились с человеком что там 5 числа в 10 часов вы с ним должны поговорить. Система вам обязательно об этом напомнит. Я сейчас активно начал изучать этот плагин. Буду записывать о нем отдельные... Надеюсь, понятное и подробное видео. Для чего? Для того, чтобы вот для своей команды, которую я организую в рамках проекта Antinime, дать реально хороший инструмент. Потому что, еще раз повторюсь, мы сейчас все работаем по этой третьей схеме. Мы все работаем со списком наших контактов. Поэтому основная задача – не терять людей. Если вы с человеком начали работать, его нужно довести до какой-то логической схемы. Если человек чем-то заинтересовался, вы должны этого человека довести. Статистика использования любых СРМ-систем поднимает эффективность работы менеджеров продажников в любой компании на 20, 30, надо даже более процентов. Почему? Да только по одной причине. Вы не теряете клиента. Вы всегда его доводите до сделки, потому что в этом вам помогает СРМ. Она вам кричит, орет. Не забудьте, тут у вас деньги еще ждут вас. Вот такой вот достаточно неплохой инструмент. Ну, в конце любого, наверное, видео должна быть какая-нибудь продажа. Я, опять же, воспользуюсь случаем, приглашу вас в проект «Антинайм». Проект Сергея Еленина, проект, в котором мы учимся главному, это строить команды. Обучение проходит абсолютно бескорыстно, обучение происходит пошагово. Я со своей стороны буду делать все, что возможно, чтобы помочь людям, которые пришли и зарегистрировались в этом проекте по моей реферальной ссылке. Вот Всех я их собираю в команду «Че», это наш чат внутренний ВКонтакте. У самого проекта чаты в WhatsApp обучение происходит в тренинг-центре «Антитренинг». Друзья, видео получилось очень большое. Спасибо, что досмотрели до конца. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, пишите. Я обязательно отвечу.